Каждый день одно и то же, но переехал, даже просто ничего не охота делать. Я самый худший хранитель, я потерял все талисманы. Чувствую негативные эмоции. У меня хранитель бесполезный. Ладно. Ну, ру, расправь расправ темные крылья. Спойдусь... Клад. Я потерял все талисманы. Кроме двух талисманов. Кольца из другого времени, елки-палки. Нужно решать, Ой, у него камень эволюции. Я не знаю, что мне делать. Ладно. Не буду отчаиваться. Или отчаиваться, или стоит сдаться. Я не знаю. Елки-палки, это что еще за зеленая жаба? Ты кто? Не жаба, а кто ты? М, знак левера. Кто ты, если не жаба? Ты тут? Слушай, мне сейчас, знаешь, не... шкатулки. М, я не знаю. Иди сюда. Ты знаешь, что я хранитель талисманов? ясно. погоди. слушай, я конечно все понимаю, но походу, но походу я чувствую, как за нами походу могут наблюдать. бородинка, сейчас все талисманы. я, пожалуй, пойду погуляю. походу, я не знаю, но почему-то связь между талисманами еще осталась у меня есть за то, что я хранитель. мне кажется, он использует дракон воздуха. позже с тобой поговорим. Давай! Барк, твоя сила теперь моя. Апорт. Что это было? Не то. Ай! А Больно. Бражник. Барк, твоя сила теперь моя. Телепортируй. То есть, вот это аборт. Ай, да ёл... Бражник. Да, Только да. другой какой-то... Да, Стомп, поделись своей силой. Что, не можешь по мне принести? Сопротивление, да? Да. Орика, поделись своей силой. Камень эволюции. Ры. Так, бабок, ты клевер. Зиги. Зиги, твоя сила теперь моя. Меч. <связать> Женщина-клевер, или как тебя там? Вообще, я не знаю, где ты. Помоги, тут бражник. не него все ко мне чудес, монарх. Только у него тоже кольца. Но ведь ты не катарх. Ты не катарх. А я монарх. Я совсем другой бражник. Погоди, но ведь катарх был из будущего. Случилось то, что я не хотел. Я думала, это будет случиться позже в будущем, но уже произошло. И он объединил ко мне чудес. Я теперь моя Дракон ветра. Дракон ветра. Он переплавил все камни сейчас, это катастрофа. Я знаю. Мне поможет Талисман Тачи. Кирка, серьезно, и что мне делать с Киркой? Барк, твоя сила теперь моя. Апорт. И куда он исчез? Тики, перевоплощаюсь. Блин. Понимаешь, что так свой сорикин может легко сломать. Тики, прячься. Чё делаете? Такс. Что делать, что делать, что делать, что делать? Хм. Пора отправляться в будущий, думаю. Может Скорее быть... Погоди. Может быть, у неё что-то есть. Тики, давай! Может быть, у неё что-то есть дома. Как мне этот клевер бесит. Клевер, давай, отвлекай. Так, она живет здесь. можно сапереплавить талантку собаки и сделать опор. Хорошая идейка. А, Бесит, как-то летать. Онг, твоя сила теперь моя. М. Дракон воздуха. Ну что, Это ну что, масса. ну что, может, мне надо еще посмотреть? Нашел. В целом а похоже на то. Птики, берем воплощение. Птики, а, б... Нора! Пл... Так. Нора, плети паутину. И теперь я Омзы Паук. Привет. Не против, я тут одолжил тебя... одолжил у тебя вот тут. Одолжил, да. Так, я понял, про что ты имела в виду это. Я понял, про что это. Я Он на шкатулке лежал. Крата! Крота! Ай! Так. А теперь еще одна крота. Крота! Отлично. Ну как тебе здесь? Нравится? Уютно? А теперь... Так, ты не слияние. Ты, ты же не отдельно кролик. Ладно, он отсюда не убежит, пока... Мы находимся в другом измерении. Он отсюда не убежит. Мы находимся в другом измерении. Он отсюда никак не убежит, пока, пока талисман есть у меня. Так. Так, так, так, так. Давай что-нибудь придумаем. Mm -hmm. Я не знаю, что придумать. Надо, на, надо для начала найти его. Он может быть где угодно. моя. <or> <CHAIN> ну, ничего страшного. Слушай, нам нужно забрать камень эволюцию у него. Тогда я тебе не переживу. Все верну. Да, До... да мелочи я тебе верну твой талисман. Блин, я в другом смирении, а так этой смонкалки я не могу использовать. Привет. Я, я применил Кроту, и он снова здесь. Или... Мне нужно... Так, я забыл, у меня же есть кольцо. Барк, поделись своей силой. Апорт. Апорт. Бражник, привет. Будь великодушным, бражником. дай отдай свой чудесно. Не обязан. Ну пожалуйста. Ой, или я брат. сейчас до, или я сейчас дотронусь до талисмана Молли. или ты ко мне эволюции. Мне достаточно всего лишь дотронуться кольца. Подойди ко мне, Клевер. У меня есть сила. У меня есть идея, точнее. Орико, хм. поделись своей силой. Дубликант. Дубликант, держи кольцо, кольцо от меня. Теперь мы сможем за ним преследовать. Барк, э, поделись своей силой. Да. Он находит... Привет! Привет! Ай! Ты по мне-то зачем слеешь? Рор, твоя сила теперь моя, столкновение. Бедный к вам, он их там измучил. Ай! Главное не. Бывает, что у меня есть очень сильные талисманы. у меня тоже есть кольцо тигра. фейковый талисман тигра. Это не фейковый, он находится в другом измерении. он находится в другом измерении, он в другом времени. Скопировал талисман. но он такой жить. Талисман Орика. Ну да, ну просто я дал своей подружке, чтобы мы вместе. Барк, делись своей силой. Апорт. Такс. Елки-палки. Я думаю, я думаю, нам стоит вернуться обратно. Крата! Здесь нам будет лучше его поймать, вряд ли он захочет. Уничтожить. У меня нет улучшения а погоди, у тебя есть еще астры, астры вот эти штуки астра, вот то, что ты даешь, съедаешь? Дай одну, пожалуйста, Спасибо, дай одну. Моя. Спасибо. Астролучение. Так, слышишь, у меня появился план, пока у меня еще действует астролучение, я за ним прослежу. Привет, зайчик. Здорово. Здорово. Покажи, покажи часики свои. А не хочу показать. Почему не хочешь? Или мне открыть друг в другое измерение? Само себе. Окей. Клап. Ты... Да. Может быть, еще их слиянешь, Слияешь? Да, хочу, но вы не даете. Ну ладно, давай дадим ему время. Время. Так. Mm. Mm -hmm. Мне, мне нужен. Я все, все кольцо. Погоди. Кольцо. Чудесный талис талисман. Так, вот он. Mm -hmm. Погоди. Мне, мне нужно перезарядить свой камень чудес. Бар, mm. äh, перестань прийти паутину. Вести паутину. Переп... Перестань плести паутину. Так. Так-так-так-так-так. Это... Это... Бред. Выкинем его. Слияемся. Пар... Так, погоди. Так. С... М -м... Слияние. Подойди ко мне, за камень паука. Держи. Я а, Кенни можешь... Ну, наконец-то... Бражник, достань часы, достань часы, Бражник. Покажи их. Напоследок. Почему не регенерация? Приветик. Приветик. Я еще вам отомщу. Лонг, Дракон Ветра. Hmm. Hmm. От... откуда? Бражник, ну ты рукожопый. Может, и вы спрос то, что я рукожопый? Ну, для этого я использовал талисман, который у меня как раз находится дома. Ну, как бы, как ему давай ему этот, а, объясним попроще. Барк, флав, слияние. Так. И теперь у него он сейчас скажет, скорее всего, опорт. Так что, быстрее, трансформируйся, быстрее, трансформируйся, паука. Быстрее, паука! Пока еще опорт летит. Быстрее! Быстрее! Паука! Нора, прилети паутину. Открывай кроту! Открывай кроту! Быстрее! Да не так! Он уже, так он уже для вас. Да не долетел, он там, ты далеко слишком от нас. Давай, стрей! Давай, быстрее открывай кроту. Так, а куда там? Эй. Лап, слияние. Мячик летит, мячик летит, все! Так... Я переместился в это измерение, меня переместил паучок. И по факту сейчас должна между талисманами разорваться связь, на него кольцо, оно никогда не разорвется. Слав, перевоплощение.